Друзья, вы смотрите видеообзор топ-5 мощных электросамокатов в России. Пожалуй, самые популярные модели на нашем рынке. И какая из них подойдет именно вам? Вы сможете определиться, досмотрев это видео до конца. Итак, в нашем топе принимает участие Dualtron Thunder электросамокаты Ультрон, обновленной версии с 45-амперными синусными контроллерами 2020 года, Ультрон Т-128, Ультрон Т-11 и Ультрон-Т-108, а также электросамокат iBalance Bandit. И давайте сразу подробнее о каждой модели. Электросамокат Ultron T11 – обновленная версия 2020 года с 45-амперными синусными контроллерами. Это полноприводный электрозверь, способный развивать автомобильную скорость и проезжать внушительные расстояния. Начнем с левой рукоятки руля. Здесь расположен замок включения самоката с дисплеем отслеживания вольтажа, тумблер включения-выключения фары и габаритных огней. А также кнопка клаксона. Здесь же расположен тормозной рычаг заднего гидравлического тормоза. По правой стороне руля находится курок акселератора с информационным ЖК-дисплеем. Включение производится при помощи верхней кнопки старта. Отображаемая информация, выбранный скоростной режим, спидометр и индикация заряда батареи. При единоразовом нажатии на кнопку старта можно переключать режимы просмотра пробега с момента включения, вольтажа и общего пробега за всю историю жизни. Нижняя кнопка Mode при разовом нажатии переключает скоростные режимы с первого по третий. Вход в меню настроек бортового компьютера производится удержанием двух кнопок. Таблицу настраиваемых параметров вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Под большим пальцем в нижней части рукоятки расположена желтая кнопка для поездки в экономном режиме и красная кнопка, отвечающая за включение или отключение полного привода. Спереди тормозной рычаг гидравлического дискового тормоза переднего колеса. При зажатии тормозов срабатывает автоматический стоп-сигнал. Тормоза также имеют возможность регулировки схватывания. При помощи шестигранных винтов можно увеличить или ослабить давление внутри гидролинии. Грипсы электросамоката довольно удобные и имеют влагоотводные каналы, чтобы ладони райдера не соскальзывали в случае намокания. Для удобства транспортировки конструкция самоката складная. Руль имеет сложение по центру и зафиксирован муфтой на резьбе, а рулевая колонка складывается горизонтально деке. Габариты Ultron T11 в сложенном и разложенном положении вы видите на экране, если необходимо поставьте видео на паузу. Клиренс составляет 13 сантиметров. Электрозвей полноприводный по 1200 ватт на каждое мотор-колесо. Покрышки накачиваемые с тракторным протектором. Каждое колесо по 11 дюймов в диаметре. С правой стороны деки расположены два разъема питания. И по заявлению производителя, Ultron т 11 заряжается полностью за 8 часов от одной штатной зарядки. Ускорить зарядку в два раза можно, докупив отдельно еще одно зарядное устройство. Амортизаторы пружинные спереди, над передним колесом и маятникового типа сзади. Максимально допустимая нагрузка составляет 150 килограмм. Собственный вес ультрон Т-11 не превышает 35 килограмм. По управлению очень даже нормально, руль держится на высокой скорости стабильно, воблинга я не заметил. Так что очень даже хорошо. Единственное, что бесит, конечно, дека, дека прям очень маленькая, я имею в виду по длине, для, для таких скоростей. Сейчас объясню, почему. Прям первый недочет, самокат реально супер мощный, очень крутой, но вот эта штука находится на крыле, вот эта, прямо она на аморте висит. Когда я наступаю, она прям вот складывается, и она, короче, ну на нее ставить ногу на любой скорости просто невозможно практически, чтобы упереться, потому что она начинает пить пятку, жевать ботинки, и это прям бесит. А самокат прям реально очень мощный, мне он понравился. Но маловат, именно маловат по длине деки. Деку бы по длине и хрен бы с ней с той подножкой, которая на крыле. Либо просто фиксировать. Это крыло как-то к деке, а не на амортизаторе. Так, да, едет класс Лежачку отрабатывает, на ура. Вот он шлифует прям вообще. 60 км, 62, 63, 64. 64 предел. 108 против... 30. Так, ребят, 108 против T11. У T11 стоят такие же контроллеры 45 синусные, 45 ампер. Ребят, что-то пошири чтобы между мной проехали. А то сейчас меня унесете за собой, блядь. Смотрим динамик. Раз. Два, три. Опаньки, а ты один ушел, походу. Уходит. Нет, все-таки 108 Ребят, назад я видел, машины мешали уже. Да, но тогда я его сделал. Я видел, но сначала, в принципе, мне показалось, что ты 1 он, в принципе, прям попер нормально, да, то есть, причем уходил прям от 108-го. А динамика у них разгона одинаковая. Да. Но этот делает 108-й. Да, причем у меня вес-то больше. Да, даже да, да. На меня. да. Да, да. Таблицы технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Электросамокат Ultron т 128 обновленная версия 2020 года с 45-амперными синусными контроллерами. Обалденный дизайн в стиле киберпанк. Рама выполнена из авиационного алюминия. Мощность его второе имя. Скорость является призванием. Одного взгляда хватает, чтобы прийти в полный восторг. Не будем нарушать схему рассмотрения и начнем с левой стороны руля. Элементы управления идентичны предыдущей модели. Замок включения с вольтажом. Тумблер включения фары и габаритных огней. Но обратите внимание, здесь стоят две линзованные фары с возможностью переключения в режим стробоскопов. Под тумблером света находится кнопка клаксона. Для безопасности райдера на Ultron T128 также предусмотрена гидравлическая дисковая тормозная система. Управление супер мягкое. Рычаг с левой стороны отвечает за задний тормоз, с правой стороны – соответственно за передний. Обе гидролинии имеют возможность регулировки давления при помощи шестигранных винтов. Естественно, что на таком «Мустанге» установлены и автоматические стоп-сигналы. По правой стороне руля находится курок акселератора с информационным ЖК-дисплеем. Кнопка включения. Она же позволяет просмотреть дополнительные показатели. Вольтметр, адометр и пробег с момента включения электросамоката. Нижняя кнопка Mode отвечает за переключение скоростных режимов. Одновременное зажатие двух кнопок – вход в меню настроек. Опять все идентично предыдущей модели – таблица настроек на экране. Снизу стандартно две кнопки включения-выключения эко-режима и режима турбо, а также включения-выключения полного привода. Для удобства транспортировки или хранения электросамокат имеет складные механизмы руля и рулевой колонки. Габариты Ultron S128 вы видите на экране, если необходимо, вы знаете, что делать. Ставим видео на паузу. Клиренс составляет 14 см до угла подножки. Собственный вес не превышает 50 кг. А максимальная нагрузка может доходить аж до 150 кг включительно. Упор для ноги райдера является также ручкой для переноски. Расположение очень удачное. Ультрон t 128 является полноприводным электросамокатом по 1600 Вт на каждое мотор-колесо. Колеса накачиваемые на тракторном протекторе по 11 дюймов каждое. Шоссейную резину при необходимости можно докупить отдельно. Амортизаторы пружинные на обоих колесах маятникового типа. Отрабатывают любые неровности очень мягко. Контроллеры электрозверя для лучшего охлаждения вынесены за пределы деки и расположены по двум сторонам. Что касается крыльев электросамоката, они, к сожалению, на высоких скоростях не защищают от грязи вообще. Ультрон Т128 создан для поездок в сухую погоду. Хотите гонять в дождь, крылья придется доработать. Электросамокат имеет возможность быстрой зарядки через два порта, что ускоряет весь процесс в два раза. Второе зарядное устройство можно докупить отдельно. А в штатной комплектации идет всего одна зарядка, и до краев наполняет мустанга энергии за 10 часов от бытовой розетки на 220 вольт. Максимальная скорость, которую мне удалось развить в просаженном АКБ, составила 63 км в час. Но перед замером, когда батарея была еще полностью заряжена, Скорость доходила до 66 километров в час. «Дулатрон Тандер, райдер Роман, с весом 97 килограмм и ультрон 128 28 с весом 82 килограмма, Николай, синус контроллер 45 ампер. На старт, внимание, пошли!» Так, видно, что Николай на 128 ушел вперед. Но Тандер догоняет. Килограмм, на ультроне 82 килограмма Николай ну что я в принципе видел да все тандер выигрывает скорости тандер выигрывает динамики. не с место опять что 28 ушатал тандер но в итоге на прямой дальше тандер все да, делал причем плюс 15 килограмм да то есть это прям весомо такое это... разница по весу что давайте поменяемся местами Давай попробуем. попробуем я думаю он еще быстрее меня обгонит теперь то есть Я на старте, наверное, возьму их, но не, не сильный. Ну да. Так, друзья, так, второй заезд, поменялись самокатами, на Тандре-Коле 82 килограмма, на ультро 128, синусный контроль 45, Рома, вес 97, на старт, внимание, пошли. <звы> ну, с места опять Ультрон ушел, ну и все, в общем. максимальные настройки что на тандре что на ультронов, здесь стоят максимальные настройки поэтому здесь все сейчас работать на пике и слава богу что нам сегодня погода повезло дождя нету да то есть и льда нет ничего то есть у нас сейчас все сухо поэтому снимаем в принципе как оно есть так ребят сейчас у нас видос будет iBalance бандит с мотовилкой он у нас такой тестовый прошел огонь и воду вольтаж 64,7 Пробег у него уже под 700 километров. 62,6 уже. Здесь поменьше у нас уже стало. 62,6. В принципе, как-то так. Ну, посмотрим ну что, давайте. Так, у нас, в принципе, iPhone с Бандит с мотовилкой. По заявленным характеристикам, производители 45 Ампер, контроллеры тоже стоят. Но там не синусные. И 128-й Ультрон 2020 -го года с синусными контроллерами. 45 ампер на ультроне Рома с весом 97 7 килограмм на бандите Коля с весом 82 килограмма. ну что готовы да. на старт внимание пошли 128 ушел да причем с весом 15 килограмм плюсом немножко догнал, но там надо уточнить с как он притормажил или нет. Сейчас обратно ребят приедут. О, ничего себе, бандит-то ушатал, смотрите, на обратном пути-то. Бандит ушатался 28-й. Так, одноглазый подъехал бандит. Ну, мне кажется, здесь как раз играет роль вольтаж и его вес. Сейчас поменяемся. Давай, давай. На обратном пути, я как понял, все, да, да, без вариантов ты прям это... А? Ты не, не отормажился, когда вот Коля тебя ушел на бандите? Он в ту сторону, меня начал обгонять, и я начал тормозить. А, все, а я сюда понял. Когда мы ехали, он меня обогнал. Все. Так, ну что, друзья, понеслась заезд, очередной тот же самый, поменялись райдерами. бандит на бандите Рома. Так, ну что, давай, пока машина. Раз, два, три! У нас 128-м, Коля на бандите Рома. Коля ушел, но, мне кажется, Рома догоняет там. В итоге, короче, бандит сделал. 128. Ну, бандите, конечно, вольтаж немножко больше. Лучше заряженный. но ну, я все видел, ребят. Ну что, Ром, впечатлились. впечатление с вами расскажи, поделись, пожалуйста. Я что, блин, замерзся, аж заговариваю. Динамика ультрона выше. Так. По поводу скорости я его очень медленно, но обгоняю. Ага. То есть. Здесь либо все-таки вольтаж, эти два отделения играет роль. Так. Ну. Либо он действительно бодрее. Uh -huh. В плане скорости именно. Uh -huh. Если скорость выше, то выше не намного, километр на 2 на 3 Максимум, прям предел. Uh -huh. Я имею в виду километр в час. Давайте, Это ребят, 20... сейчас у нас заезд 128 плюс 108. Все -го, 2020 -го года. 45 ампер контроллеры. Так. 62,2. Вольтаж. На 108, 61,7. Ну, то есть на 0,5 меньше. Плюс-минус одинаково, в принципе. Ромка у нас. Ромариус на 108. Коля у нас на 128. Ребят, всегда девайте защиту. Безопас прежде всего. Я, Я замерз, конечно, но ничего. На старт. Внимание. Марш. Слать жаришкой. с весом Рома. Плюс 15 грамм Я видел. Ты даже здесь сколько его? Ну, наверное, на, вот чуть -чуть на колесо, на, ну, на колесо, наверное, на два вот так вперед вот ушел. Ну, чуть-чуть прям быстрее. Но, учитывая, у меня вес Да, я еще говорю, вес, плюс сопротивление везде, Сейчас воздух. Готовы? Uh -huh. На старт. Внимание! Пошел! 108, да? 108. Ты же на 108 м где-то на два колеса да уделал? Да. Да, 108. Так что вот так и вот, друзья. В соревнованиях между 108 и 128 и 108 победил, занимает четко третье место, да? Таблицу технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. На третьем месте нашего топа прочную позицию занял электросамокат Ультрон Т-108 2020 года с обновленными 45-амперными синусными контроллерами. Вы уже видели, как лихо этот монстр обгоняет Ультрон Т-128 и понимаете, на что он способен. Давайте рассмотрим его поближе. Ультрон Т-108 я бы назвал смесью моделей Т-128 и Т-11. Даже не так. Скорее, это Ультрон Т-11, которых вытянули, расширили и доработали до предела модели Т-128. Здесь нет ничего нового по факту элементов управления на руле. Слева все тот же замок включения, тумблер включения фары и габаритных огней. Фары линзованные, идентичны ультрону Т-128 и также работают в режиме стробоскопов. Под тумблером ниже кнопка звукового оповещения. Справа уже знакомый вам курок акселератора. Кнопка включения питания, она же позволяет посмотреть дополнительные параметры, вольтаж, общий пробег за всю историю электросамоката и пробег с момента включения. Again, Нижняя кнопка Mode отвечает за переключение скоростных режимов. Одновременное зажатие обеих кнопок позволяет управлять настройками, рассмотренными ранее, но на всякий случай выведу таблицу настроек на экран еще раз. Снизу расположена желтая кнопка переключения режимов эко и турбо, красная кнопка – включение полного привода. Анатомические грипсы стандартные с водоотводными каналами, довольно удобны и практичны во время поездки. Тормозная система такая же, как на двух предыдущих моделях. Рекуперативное торможение при легком нажатии на любой из тормозных рычагов и гидравлическое дисковое на обоих колесах. Давление в гидролиниях легко регулируется при помощи шестигранных винтов. Механизм сложения не претерпел каких бы то ни было изменений. Муфта по центру руля и боковой штифт педали в основании рулевой колонки. Габариты Ultron Теста 8 на экране. Нужно разглядеть внимательнее? Нажмите паузу. Клиренс электросамоката составляет 13,5 см по нижней точке до угла подножки. Мощность каждого мотор-колеса составляет 1600 Вт то есть 3200 Вт при включении полного привода. Колеса накачиваемые на тракторном протекторе по 11 дюймов каждое. Резину можно легко заменить на шоссейную, просто докупив ее отдельно. Система амортизации маятникового типа на заднем и переднем колесе. О неровностях на дорогах ультрон Т-108 не слышал, а лежачие полицейские самокат просто не воспринимает в качестве препятствия. И обратите внимание, крыло с упором для ноги является монолитом деки и, в отличие от модели Т-11, не жует ноги райдера. Разъемов для зарядного устройства 2. Как и предыдущие модели, имеет в комплекте одно зарядное устройство. Время зарядки не превышает 10 часов. Хотите быстрее, в два раза? Дополнительно всегда можно приобрести второе ЗУ. Собственный вес Ультрон Т128 не превышает 40 кг. Максимально допустимая нагрузка для комфортной поездки не должна превышать 120 кг включительно. Так, ребят, сейчас у нас будет бандит против 108 63 у бандита уже 63 1 и у 108 чуть не вижу 63 63 7 то есть в принципе вольтаж практически одинаковый поэтому сейчас будем замерять ну что готовы да. на старт внимание пошли 108 ушел, причем ушел на порядок. амперным контроллерами надо дать должное вообще огонь чат обратно Восьмой. бандит. Ну, бандит, конечно, сейчас тоже вроде бы помешал. Машина аудио уезжала. Я видел, там машинка уже Да, машина выезжала. Обруга, обруга, ну, но, кстати, не пад, что я бы его догнал. Не, я там тоже не догнал бы. И я видел, что там ты его не догнал тоже. Догнал. но Ну, сейчас поменять с местами. Я думаю, здесь обратная будет картина. Ну, да. Ну, уже чисто Ну, что? Аккурат, аккуратно, Ром, Ром. Не... Ты уже решил на себе... ну, себя. Да, да. Погоди, чтобы машина промчится. По катушке, по катушке, но безопасность прежде всего. Ребята, повторюсь, пожалуйста, не повторяйте такие заезды без подготовки или без всего. Готовы? Да. Раз, два, три, пошел. 108 вышел. Оля прям дышит в пятки. Такое ощущение, что догоняет. И мне кажется, даже перегнал. Что я вижу что на ультронах что на 128 что на 108 на скоростях начинает болтать в стороны вот конечно это такой немножко дискомфорт там вижу как ром едет а... на 108 и так в сторону немножко идет Значит, надо было наверное попробовать демпфер поставить обратно, ребят, в чат, посмотрим. Только что еще, ребят? Бандит? бандит. ушатал всех Ну что, у нас сейчас замер Ультрон 108 против Тандера На сухой дороге, по прямой Полностью все заряжены Посмотрим, кто кого сделает Справа райдер весом 97 кг На Ультрон 108 на Тандере Райдер весом 82 килограмма, потом поменяемся. Пошел. Пошел! Так, ну вот, тандер. Тандер ушел. Ну, конечно, вес, вес райдера 10-15 килограмм разницы. Сейчас поменяемся, посмотрим, как будет. аж дымок пошел вот нас райдеры. ну чё ребят он меня обошел. я видел сразу что ушел но причем смотри если мы сдавали возможно я чуть затупил но здесь. да там мы с ним сравнялись на, на маленькой скорости ага. и газанули я ушел вперед потом он меня сдавал а, то есть с самого начала, то есть все-таки, если ты немножко ушел. Здесь динамика выше, да. изначально. Ага. А этот электросамокат, ну, доутрон. Да. Андерс, он догоняет и обгоняет. Его веса, по крайней мере. Вот сейчас давайте поменяемся с самокатами. Попробуем все сделать наоборот. Ну, может быть. Но еще вес разница, понимаешь, легче. Раз, два, три. Сейчас поменялись весами, самокатами, весовым категориям. Блин, машина немножко, конечно, мусорка не помешала. ушел. отличия то есть э, на тандре сейчас рома с весом на 15 килограмм выше больше чем на коли на ультрон 108 ну чего я бы его сейчас догнал но я видел да ты уже это все уже прям да просто уже, уже мешал лежачий полицейский я а видел там мне мусорка помешал да да да я видел но в итоге короче это, резюме такое что тандер стартует. стартует а тандер в итоге но его убил в итоге выигрывает потяговые сильные скорости да слушай ну да да нас... ультрон 108 45 ампера синусные контроллеры 2020 года и dualtron thunder старый добрый Тандер. 57 59 62 65 65,9. По бортовому 70. 66 вижу. 70 по бортовому. Короче, нагибалова примерно на 5 километров расхождения с бортовым компьютером. Да что вот так. Т-108 реально бодрее, чем Т-128 на сегодняшний день. Да. Обновленный 2020-ка, 45к, но мой тоже хорош, но он прямо у дизайна не Таблицу технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. И вот мы все ближе к финалу. Электросамокат iBalance Бандит с мотовилкой. Зверюга, готовая дать прикурить по скорости любой из ранее рассмотренных моделей. Да, не такой динамичный на старте, но имеет явное преимущество при разгоне. И важное отличие, в комплектации уже предусмотрены шоссейные покрышки и два зарядных устройства. Второе место нашего топа занимает по праву, но давайте рассмотрим его детально. Модель тестового варианта и откатала почти 700 километров в режиме хардкора. Бедолагу не жалели в принципе – от профессиональных райдеров до простых обывателей, которые видели этот транспорт впервые в жизни. И главное, что несмотря на повреждения, он до сих пор на ходу. Крылья наращивали ради комфорта новичков, которые любят приехать на тест-драйв во время дождя. Но все же изначально самокат создан для поездок в сухую погоду. И здесь также начнем с элементов управления на руле. Слева – включение и выключение фар и габаритных огней, которые, к сожалению, были выведены из строя за время сумасшедшей эксплуатации. Как видите, наш бандит стал немного одноглазым. Обратите внимание, ниже присутствует тумблер переключения поворотников для поездок по дорогам общего пользования. Еще ниже – кнопка звукового оповещения. По правой стороне расположен замок включения электротранспорта с вольтметром и ключевым доступом. Рядом расположены уже знакомые кнопки включения эко-режима и полного привода электросамоката. Курок акселератора и ЖК-дисплей бортового компьютера включаются при помощи верхней кнопки Power. Отображаемые показатели подсвечены на экране, спидометр, индикатор заряда батареи и выбранный скоростной режим. При единоразовом нажатии кнопки Start можно отслеживать пробег с момента включения, вольтаж, Показатель кур, который не используется, время с момента включения электротранспорта и общий пробег за всю историю жизни. Переключение скоростных режимов с первого по третий производится при помощи нижней кнопки Mode. Вход в меню настроек производится стандартным способом при зажатии двух кнопок одновременно. Все настройки выведены на экран. Тормозная система двойная, рекуперативная при легком нажатии на любой из тормозных рычагов и дисковая гидравлическая на обоих колесах, справляется со своей задачей отлично и имеет систему регулировки давления в гидролинии при помощи шестигранных винтов. Логично и наличие автоматических стоп-сигналов. Для удобства транспортировки, как на любом уважающем себя электросамокате, присутствует возможность сложения. Габариты iBalance Bandit с мотовилкой вы видите на экране. Если необходимо, ставьте видео на паузу. Клиренс электросамоката составляет 19 см в передней части и 14,5 см до уголка подножки. Штатные крылья, как и говорил ранее, не предусматривают поездки в условиях грязи. Для жесткой эксплуатации их специально наращивали. Амортизаторы просто шикарные, и я не шучу. Спереди вилка по типу мотоциклетного перевертыша с пружинно-масляным механизмом. Сзади пружина маятникового типа, которая тоже отлично справляется со своей задачей. Максимальная нагрузка, заявленная производителем, составляет 150 кг включительно. А собственный вес iBalance Bandit не превышает 46 кг. Колеса на нашем подопытном установлены с тракторным протектором по 11 дюймов, но, как и говорил ранее, в комплекте уже есть сликовые покрышки шоссейного типа. Номинальная мощность каждого мотор-колеса составляет 1200 Вт, то есть 2400 Вт при включении полного привода, но пиковая мощность достигает 4200 Вт, то есть по 2100 на каждый электродвигатель. Заряжается этот «Мустанг» от 0 до 100% всего за 7 часов с помощью двух зарядных устройств по 3 ампера каждая, от обычной розетки на 220 вольт. Думаете долго? Вообще ни разу, ведь емкость аккумулятора составляет 32 ампер часа и позволяет проезжать порядка 90 километров на одном заряде. 66 вижу! 67! 68! 69! 70! 70 км в час с моим весом! Так, ребят, показываем вам вольтаж. На тандре у нас 64,8. На тандре чуть больше, я так думаю, что чем на бандите будет. На бандите 62,2. Не знаю, по мне, все равно мини-моторс есть мини-моторс. Тандер есть тандер. Все самокаты хороши в своем роде. Готовы? На старт. Внимание! Пошел! Тандер ушел. Причем ушел так. Очень хорошо. Да, там прям. Мне кажется, вообще без врядов, там там еще уходит и уходит. который у нас на сейчас на тесте напомню это у нас идет ультрон t11 45 ампер как контроллер синусная лимитированная версия ультрон 128 45 синусный 108 45 синусный айбаланс бандит 45 амперные контроллеры обычные и датрон Тандер по всем заездам датрон Тандер уделал всех Бандит, блинские электроны Причем, он уже вытерпел Да, причем, я говорю, бандит, он и прошел да, 700 километров Ну, причем, каких 700 километров? Огонь и воду по внешнему виду Мы с вами видим, ребят, да, то есть там Подножки практически нету Держится на скотче, да, там крыло, супертюнинг Передние и задние А вот на дометр то покажи Ну, 700 реально, 699 Ну да не, просто причем, говорю, 700 километров, когда ты там свой, свой, не, свой, километр, свой самокат эксплуатируешь, да, бережно, когда он у тебя ä, побывал, где только точнее не побывал, в каких условиях именно на, на тестах, то есть это совсем другая история, поэтому. Ну, здесь, да, ушатали все, кто не все, все, ушатали, да, поэтому. Спасибо, кстати, друзьям нашим с компанией iBelts дали нам на тест, на обзор этот самокат бандита Кстати, передаю огромный привет ребят ну ребят что кстати у что у нас ультроны, дуалтроны кстати ребят для вас для наших подписчиков для наших клиентов специальное предложение на весь модельный ряд ультрон а, и мини-моторс поэтому будем ждать от вас Обращение к нам, в наш магазин. Таблицу технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Dualtron Thunder многие слышали, но лучше увидеть. Внешний самокат, как мне кажется, просто прекрасен. Смотрится дорого-богато, с уникальной системой подсветки и, как вы уже поняли, занимает первое место в топе согласно своих скоростных показателей. И вновь начинаем с элементов управления на руле. Слева всего две кнопки – кнопка переключения в эко-режим и кнопка включения полного привода. Справа – курок акселератора с информативным ЖК-дисплеем. Кнопка Power отвечает за включение самоката. Среди показателей бортового компьютера – спидометр, индикатор заряда батареи, проценты заряда батареи, используемый скоростной режим и отображение выбранного параметра, которые выбираются кнопкой Mode. Время с момента включения, пробег с момента включения, общий пробег за всю историю самоката и вольтаж электротранспорта. Центральная кнопка с точкой отвечает за выбор скоростного режима с 1 по 3. Для входа в меню настроек необходимо удерживать кнопку Mode в течение трех секунд. Параметры настроек вы видите на экране, для детального изучения ставим видео на паузу. Что касается безопасности райдера, здесь полный порядок. Тормозная система дисковая гидравлическая на обоих колесах с возможностью регулировки давления. Предусмотрены и автоматические стоп-сигналы. Колеса накачиваемые по 11 дюймов на шоссе на резине. Dualtron Thunder является полноприводным электросверем с максимальной мощностью на 5400 Вт, то есть 2700 Вт в пиковой нагрузке на каждое мотор-колесо. Собственный вес – 45 кг, максимальная допустимая нагрузка – 150 кг. Dualtron Thunder имеет возможность сложения руля и рулевой колонки. Габариты электросамоката вы видите на экране, если хотите изучить подробнее, просто нажмите на паузу. Клиренс составляет 19,5 см. Амортизаторы эластомерные на обоих колесах. Довольно жесткие, но именно такая жесткость позволяет избежать качелей на высокой скорости. Емкости 60 вольтового аккумулятора на 35 ампер-часов хватает для поездок на расстояние до 120 км в экономном режиме со скоростью до 25 км в час, по ровной дороге и весом райдера не превышающим 70 кг при температуре свыше плюс 25 градусов Цельсия. Время зарядки составляет порядка 20 часов, для быстрой зарядки за 10 часов можно докупить второе зарядное устройство. Но здесь есть и приятный момент. На деке предусмотрен разъем подключения внешнего аккумулятора, который также можно приобрести отдельно значительно увеличить дальность поездки. А теперь нюансы, которые заслуживают отдельного внимания. Несмотря на внушительные характеристики, компания Mini Minimotors создает электротранспорт для сухих погодных условий, а это значит, что штатные крылья не защищают от брызг на высокой скорости. При сложении электросамокат не имеет фиксации рулевой колонки, то есть сложение предусмотрено ради хранения и транспортировки в багажнике автомобиля. В штатной комплектации отсутствует фара, придется докупить и установить отдельно, если хотите кататься в темное время суток. Также, в отличие от рассмотренных ранее электросамокатов, в комплекте отсутствует сидение. Подводя итог по данной модели, необходимо отметить, что вся продукция корейской компании Minimotors считается лидером рынка в производстве электросамокатов. Если хотите, это как Apple в индустрии смартфонов. Хотите разные допники, придется платить. И это не прихоть российских магазинов, а политика самой компании с ее минимальными ценами на свою продукцию. Так сказать, бренд мирового масштаба. Долг. Рунтандер. Замер скорости. Бодрый какой. Пятьдесят три, пятьдесят семь, шестьдесят, шестьдесят три, шестьдесят пять, шестьдесят семь, шестьдесят восемь, шестьдесят девять, семьдесят, семьдесят один, семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять. Таблицу технических характеристик и цену на момент видеосъемок вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. С вами был Роман, эксперт и испытатель электротранспорта. Огромная благодарность магазину Гироскутер Шоп за предоставленный электротранспорт для нашего обзора. Следите за новыми выпусками каждое воскресенье на YouTube-канале магазина Гироскутер Шоп.